Всем привет! Я Сергей Иванов и сегодня мы с вами проведем необычный экстремальный эксперимент под названием тест алкоголя Samsung. Сегодня 31 мая 2022 года и у меня 56 день голодовки, то есть я ничего не ем, кроме пью обычную воду. В чем экстремальность этого эксперимента и необычности? Нет ограничений возрастных не будет в этом видео. Я смотрю сейчас про голодание, много информации, то есть когда тело начинает себя определенным образом реагировать, проявлять себя, смотрю, чтобы разобраться в чем проблема там и так далее. Вот. И возникает очень много вопросов у людей, которые там долго голодают. Другие люди спрашивают, можно ли употреблять алкоголь во время голодовки. Вот. Ну, многие пишут, что не пробовали и не рекомендуют это пробовать. Вот. Как бы ситуация такая. Я есть твердую пищу и даже жидкую, жирную не могу, потому что это может привести к смерти. Почему я в предыдущих видео говорил, ну, алкоголь не является как бы не твердой пищей, не жирной пищей, поэтому в принципе опасность только в содержании самого, скажем так, алкоголя. Вот. Вот. поэтому я решил для вас провести это бесплатный для вас, для меня это не совсем бесплатный мне пришлось купить бутылочку элитного алкоголя, вот, ну, вкусного алкоголя, который я раньше пробовал. Чтобы сравнить ощущения, я говорил, что у меня на 15-й день язык стал пластмассовым, поэтому сейчас мы проверим, как он себя поведет при дегустации уже давно проверенного напитка. Алкоголь я уже давно не употреблял, очень давно вот значит еще такой вопрос возникает многие диетологи заявляют, что алкоголь он приводит к ожирению Но ну, если так разобраться я много тут изучил информации по факту вот если вокруг я уже прожил немалное в этой жизни поэтому из опыта людей, которые окружали, ну, с которыми я сталкивался по жизни, много с кем приходилось сталкиваться, получается ситуация такая, что если вот вы сейчас вспомните, я вам сейчас скажу и начнете вспоминать, не один люди, которые приходят в крайнюю стадию алкоголизма, то есть они пьют алкоголь. И у них происходит ситуация, когда они его уже, ну, он не приводят к тому, кто эйфории, ну, кайфу или как назовите, как хотите, когда человек получает удовольствие от алкоголя, ему нужно увеличивать дозу, либо снизить количество продукта, который уменьшает дозировку алкоголя. Что это значит? То есть человек пьет и перестает закусывать получается на каком-то этапе он не разбавляя алкоголь в желудке едой или там каким-то жидкостью другой ну, как, ну, некоторые запивают алкоголь еще напитками различными приводит к тому что человек как бы продлевается удовольствие но опять же наступает момент когда он уже не принимает пищу, просто пьет и вынужден увеличивать дозу выпиваемого, чтобы опять вернуться к тому ощущению. Ну, это, как говорится, забег до крышки грубо. Алкоголь можно употреблять, но, еще раз говорю, употребляйте алкоголь в разумных дозах, разумно, с разумной головой, и тогда у вас будет все хорошо. Вот. Поэтому сам алкоголь, это мое личное мнение, он не приводит к ожирению. Алкоголь приводит, закуска приводит к ожирению, то есть выполнять от того, что вы там выпили и много закусываете вкусной там жирной едой, либо же сладкими там напитками запиваете и так далее. Вот. А так алкоголики, которые на крайней стадии отказываются от приема пищи, то есть закуски, они реально худые. Некоторые себя доводят до такого истощения, что смотришь жутко. Ни одного толстого алкоголика, ну не толстого в смысле объемного, с лишним весом алкоголика, который э, находился вот в такой стадии, в крайней, э, когда уже он без... Э, похмелье не может жить наверное, сталкивались с такой ситуацией там человек идет помогите помогите дайте чтобы не умереть да кстати из моего опыта есть были случаи когда человеку не, ну, 50 грамм не налили алкоголь и он умирал от интоксикации если давали выпить там 50 грамм он отходил но как всегда взрослому человеку не прикажешь там через концу вечера он опять начинал ну, в общем, Такие люди есть, никуда ты этого не денешься. И, к сожалению, когда вот алкоголик просит, тут выбор уже за вами, помочь ему, либо не помочь, выбирайте сами. Но это реально, это когда человек говорит, что я умру, и по нему это реально видно. То есть не то, что он там на слезу подбивает, чтобы опять выпить, войти в стадию алкогольную а именно реально по нему видно, у него дрожь, у него там глаза безумные, у него там вялость. То есть, ну, сразу видно, человека при смерти, вот реально при смерти. Так, но сегодня не об этом. Так, значит, если кто захочет задонатить на элитный напиток вкусный, добро пожаловать, реквизиты в конце видео. Но я их потрачу эти деньги на разумное потребление вот. те кто есть еще актуально кто будет смотреть это видео если еще будет актуально актуален тест под названием тест на витамины samsung видео есть посмотрите пожалуйста тоже донатьте, но пишите на тест на витамины samsung тогда эти деньги пойдут на тест то есть суть теста провести анализ при длительном голодании что-то в моем организме что происходит с витаминами в разных ситуациях вот посмотрим тест не дешевый поэтому мне как бы жалко денег если вам интересно на мне провести эксперимент сегодня я провожу на себе эксперимент за свой счет вот ну а там уже как хотите вот отчет будет далее значит видео будет состоять из двух частей первая часть потом вторая часть я расскажу свои эмоции через какую-то там пару часов через час об ощущениях вот потом значит голодовка посвящена компании samsung я хочу сделать компанию samsung лучше не знаю чем закончится голодовка и кстати не знаю чем закончится сегодняшний этот тест я человека предупредил чтобы если что он вызвал скорую что-то меня там откачали там еще что-то посмотрим какая будет реакция организма на алкоголь при 56 дня голодовки жесткой вот. значит и поэтому все, что происходит в этих видео, я посвящаю компании Samsung. Как вы знаете, недавно видео есть. Было 50 лет компании Samsung. Есть видео про 50 дней, которых я посвятил 50-летнему 50 юбилею компании Samsung. Поэтому сегодня как бы вот этот тест это как тост за компанию Samsung. Как-то так. Значит, исходные данные нашего теста. Так как это видео могут смотреть дети, я не собираюсь пропагандировать алкоголь, не алкоголизм. Поэтому вы люди взрослые, все поймете. Значит. Вот это напиток благородный. Вот по этой кромочке это ровно 50 грамм. Хотел меньше, значит, но меньше, думаю, как-то будет несолидно. И из еды вот это будет чистейшая вода, кстати, вот чистая вода. Вот, значит, в стаканчике без, без примесей, без ничего это будет ä, закуска моя. Потому что я сижу на диете Samsung. Фу, какая диета. На голодовке. Я объявил голодовку Samsung. Не диету. Это не диета, когда ты кушаешь только одну воду. Это голодовка. Вот. И голодовка продолжается. Продолжается, ребята. Поэтому подписывайтесь, ребята, девчата всех стран земли мира вселенной вот, гуманоиды и так далее интересно как отрядет на мою голодовку компания samsung и, и получится ли у нас у меня сделать эту компанию лучше а там, ох как много работы ну это будет потом в конце значит <коспоспоспоспосп>, смотрю на это дело думаю ух Серега, затеял ты. А, значит... Ну, запах знакомый. Это не после, как и во время ковида, когда запахи теряются. Запах знакомый. Так, сейчас я попробую туда окунуть язык, чтобы проверить, как язык ощущает это дело. Ну, если не буду, там, чуть-чуть. На, вот язык, вот я не зря говорил, пластиковый. Слушайте, я языком вообще не ощущаю. Чувствую только жжение вот от алкоголя. Вот. Кстати, здесь э, жидкость для взрослых, дети. Это взрослый напиток, понимаете? Напиток. И в нем 40 оборотов. Взрослые вы все поняли, да? Вот. Значит, вот вкуса нету того вкуса, да, приятного, да. Взрослые понимают. А, а, который вот обычно там не спеша, когда употребляешь. А, Просто жжение языка и горечь, и кислинка. Все. А вот этого богатого аромата, букета, как. Букета, как это говорится, нету. Ну, если честно, желания вот, выпить вообще нет. Вот это голодание, конечно, оно, вот у кого, кто потел на это дело, ребята, голодание, конечно, оно вообще отвращает от этого вот, хочет избавиться но это не совет это я просто делюсь своими мыслями потому что вот желание не выпить не закусить нет никакого напитка ни этого алкогольного никакого другого вот. так кстати про алкоголиков конечно ну алкоголики это те кто употребляют крепкие напитки понятно что ты будешь сидеть на одном пиво пиве, пиве а там очень много то конечно ты будешь пузатый такой широкий здесь речь предыдущей части речь шла о крепких напитках блин у меня аж дрожь по да как-то я тут вот я снимаю видео думаю может я зря это затеял так значит ощущениями рассказал что это напоминает запахи нормальные ну что хватит тянуть кота за одно место ну что посвящается компании Samsung чтобы она стала первой компанией и самой лучшей компанией в мире и этот тест алкоголя Тест на алкоголь Samsung я посвящаю компании Samsung. Ура! Здесь, наверное, аплодисменты. Ура! И он там превратился, да, как у котенка. Желудок имеет свойство сжиматься. Фу, я его реально чувствую. объем. бьем. Сейчас такое движение в гортане. В пищеводе. А, а, блин. Как, я, как мы это пьем, эту гадость. Ой, ой. ощущение что я обжег пищевод ожог пищевода и в желудке жжение началось надо допить воду ой не не очень приятно вот по факту да вот так если задуматься получается что мы с вами когда алкоголь употребляем мы реально вот эти братья равен свой организм вот сейчас я чувствую ну мой организм за 56 дней стал девственный то есть он не, не, не твердо грубой пищи не принимал ничего и вот сейчас я выпил, выпил алкоголя по большому счету у меня регенерация произошла от всего организма восстановление пищевода там и так далее ну понимаете что-то сверлить не обращайте внимание и вот я сейчас выпил, и вот я почувствовал ожог ну во рту. пищевода ожог почувствовал. Реально почувствовал. Потом почувствовал ожог желудка. Ой, неприятное ощущение. И вот, получается, мы когда употребляем алкоголь, мы как бы реально травим себя, да? свой организм изничтожаем. Фу, Фу ребята, блин, девчата. Ну, если так подумать, что там дальше будет происходить, я так понимаю, у меня сейчас начнется интоксикация организма. То есть я почувствую эйфорию. Печень начнет это все перерабатывать. Так. Вот, печень начнет все это перерабатывать. Вот, и... Зах, пошло расслабление Фу. Слушайте, желание О, Приход пошел Слушайте, гляньте как Выгодно голодать 56 дней И я чувствую, как меня повело Ребята, я... вот сколько прошло Вы можете отмотать, посмотреть Уго. Слушайте, желания выпить больше у меня нету. Фу, я, ну это блин, яд реально. И у меня реально по пошел приход. Это, я не актер. Мимика, я чувствую, уже начала себе давать. Ну все, это ж супер экономно. 56 дней ел, 56 дней сэкономил, да, Вы... купил благородный напиток, выпил 50 грамм, и все, цель достигнута. Потому что насколько бутылки хватит, если вот в таком состоянии по 50 грамм употреблять. <свист> <свист> вот интересное ощущение, вот вы когда там знаете, да, выпей, выпите. и я. А, потом такая закусочка, стол накрыт, у меня пустой стол стоит, ну кроме двух пустых, а, нет. а вот водичку еще. И получается интересная ситуация. Когда вот вы пишете охота закусить там, там смотришь на столе, ищешь там, там, там что-то там такое блюдо вкусное там Такое не буду расписывать В каждой ситуации свои блюда вкусные их множество О! И получается А я сейчас, сейчас сижу пустой стол И мне не хочется ничем закусить Мне есть и хочется по понятным причинам желудок выключен, но есть не хочется. То есть вот этого желания, знаете, как это, вот сейчас то закушу, то закушу, то я пробовал, а это я еще не пробовал. Вот, вот этого нету, да. Фу, так, ну, печень молчит. Снимаю все как есть, ребята, не обессудьте, девчата. Это не рвота ни в коем случае. Это как будто воздух желудке и он хочет выйти да то есть это отрыжка но ну, так как я не ем у меня там ничего такого еды нету отрыжки нету, вот это состояние все значит вот когда я вам пару минут назад говорил эйфория сейчас вот этот пик он выладился сейчас у меня эйфория есть координация нарушена но я более стабильно выгляжу Выгляжу, ну, может я выгляжу со стороны. Стабильно в пространстве. Сильного, ну, не сильного, а остаточного ожога. Пищеводе Какая-то горечь есть. Вот это. Но это, наверное, результат все-таки ожога. И желудок. Желудок уже не чувствую. То есть вот на момент, когда я выпил, вот эта пауза была, да, я его чувствовал, сейчас его не чувствую. Я, кстати, даже чувствовал, как вот по стенкам жидкость, вот она обтекает, вот это я все чувствовал. Желания закусить нет. То есть, еды мне не хочется. Никакой. Как кто знает, кто смотрел мое предыдущее видео, даже с жвачкой зажевать не хочется, то есть нету такого желания. И еще бахнуть рюмку тоже не хочется, потому что я понимаю, что это будет череповато. Не буду рисковать. То, что я хотел, я как бы достиг, я вам показал, что такое выпить рюм 50 50 миллилитров. Хорошего алкоголя на 56 день э, голодовки Samsung я вам показал, кто хочет брать. Знаете... Ну, вообще за руль не надо садиться, но в таком состоянии голодные, еще и пьяные, не-не, ну я что-то не знаю, сколько вот я часы смотрю, По губы сохнут стали. Кстати, алкоголь он сушит, он жидкость бывает, поэтому сейчас я тут О. буду пить водичку, вот. ну я не знаю, есть ли смысл поддатого Сергея показывать, да, вот. надо наверное какая-то пауза, чтобы понять, будет, ну, Серезенка молчит, печень молчит, в принципе, для печени 40 мл алкоголя это нормально. То есть она ее переработает без последствий для организма. Вот. Если ты смотришь это видео, ну возьми, поделись с ним, покажи, как вот это. Я представляю, я сейчас немножко это. Представляю, еще сейчас рюмку бахнут. Ну, ребят, не, я на это не пойду. 56 дней. Мне терапевт сказал, слушай, после 50 дней у тебя вероятность внезапной смерти. А при голодовке есть такая ситуация. Очень высокая, закругляйся. Но я не могу. Я поставил себе цель. Я хочу сделать компанию Samsung лучше. О, так. Сердце нормально. Пусть. пульс. Это у меня секундомера. Кстати, давайте, пусть я вам сейчас скажу. Не, не скажу, ребята. Не скажу. Не, скажу, но придется вам минуту вот сидеть тут посмотреть. На... Сейчас вот часы там перекинуться вот. Ну, как-то так Ну, проходят все вот эти ощущения ожогов Проходят Желание выпить не возникает так вот 12 давайте 92. Пусть 92. Извините за ожидание. Все в реальном, как говорится, времени. Сегодня 31 мая 2022 года. 50 лет Samsung. Юбилей. Это круто. Но мы сделаем Samsung еще круче. Так, на этом я видео приостановлю. Через часик я допишу еще кусок. Ну, расскажу о своем состоянии. Ну, вот как-то так. Подписывайся. Подписывайся я ради тебя. Ради вас. да вы, извините. Ну, если на, ради тебя вот выпил 50 миллилитров хорошего, вкусного алкоголя, на 56 день голодовки. <смех> Сопли потекли. <смех> на одной воде. Подписывайся, присоединяйся. Этот канал. Еще у меня в Телеграме канал. Я им правда пока сейчас не занимаюсь, но подписывайся тоже. Там будет много еще интересного. Экология разума. Это про реальную экологию, а не про эту экологию насилия. Вот простой пример. Забрасывай, вот язык, видите, развязался. <с> Что такое алк алкоголь? <с> вот смотри. Вот ты ищешь себе, допустим, ну вот настроился на работу. Например, ты живешь в одном районе. И вместо того, чтобы найти работу у себя в районе, ты нашел в другом районе. Все, посчитай, сколько ты, пока доберешься из дома до работы в другой район, сколько экологии ты испортишь на транспорт. А самое интересное вот чем Экология разума примечательна, она позволяет экономить твое жизненное время, потому что час-два пути твоей жизни, они проходят впустую, ну да, ты можешь там в смартфоне там поковыряться, книжку почитать, но опять же в движущемся транспорте читать книжку – это испорченное время. Тебе потом придется ехать к врачу, делать операцию, ставить линзы. А чтобы эти линзы сделать, нужно будет идти рабочему на завод, ее производить. И ему придется ехать за два часа на таком же рядом с тобой, на электричке, на автобусе, на маршрутке, на такси, на своем личном автомобиле. И вот в этом есть вся вот суть экологии разума. Они а вот это вот что зеленые, так называемые, которые бабки заплатили. Они сегодня за зеленые заплатили. А заплатили больше, они а завтра коричневые, Но об этом все. Значит, на этом стоп. Через сейчас я расскажу свои ощущения. Итак, прошло два часа. Завершаем наш. Тест на алкоголь Samsung. Значит, э, за два часа я больше жидкости не принимал. Единственное, что э, одну жевательную резинку пожевал. Вот э, через час в голове началось просветление. Через полтора часа в голове ну, алкогольное опьянение прошло. Вот, значит, печень, селезенка и так далее никак не почувствовала. 50 миллилитров напитка для взрослых. Вот, значит, э, э, э, э, в голове есть небольшая такая тяжесть, ну, небольшая, э, какие еще ощущения, ну, в желудке есть такие легкие, легкие неприятные ощущения, вот, ну, в голове вот, небольшая такая тяжесть, она присутствует. Ну, как бы все. Ничего такого страшного, как я ну, думал, что что-то произойдет. Не произошло. Видите, я говорю, я не знаю, чем это заканчивается. Чем закончится моя голодовка Samsung. Вот. Значит, данный эксперимент закончился положительно. Но я настоятельно всем... Не рекомендую во время голодовки <смех> принимать алкоголь. И сам не буду этим дальше заниматься. То есть это был проведен эксперимент один раз. Вы, наверное, в предыдущей части видели, как меня повело, но реально повело. А, да, кстати, я э, встал, походил. Ну, все признаки алкогольного опьянения. Пошатывание, там, нарушение координации там речи и так далее так далее все это как бы присутствовало но но через час начало уходить то есть 50 миллилитров допинга хватило на час так что вот так и под пьяную лавочку у меня возникла идея провести еще один эксперимент Даст Бог, я его проведу на шестидесятый день голодовки. Samsung! Я хочу сделать компанию Samsung лучше. Вот. Поэтому подписывайтесь, задонатьте, если считаете нужным. Все-таки я потратился на элитный алкоголь. Ну, не обо Вот но вот как-то так. ну думаю себе я что-то дешевое выпил, может быть были последствия какие-то более серьезные, не знаю. так как эксперимент я посчитал, что он будет экстремальный, я решил на этом деле не экономить, Все таки здоровье важно а тем более голодовка продолжается и я не знаю чем она закончится и как долго она продлится ребята девчата так что подписывайтесь будет интересно напоминаю сегодня 31 мая 56 день голодовки то есть через 4 дня я проведу еще один интересный эксперимент так что подписывайтесь С любовью, ваш Сергей Иванов. До встречи!